Первая попытка выяснить более подробно, какова здесь стратегическая ситуация, была предпринята сразу после применения Шамилем, полковником Дюгамелем, нет, не Дюгамелем, Дернтельным, присланным с Кавказа. И вообще все дальнейшие усилия здесь на Туркменском берегу осуществлялись не из Астрахани, а из Баку. Потому что, во-первых, было ближе, и было логичнее, чтобы Кавказская армия теперь занялась бы Туркменским берегом Каспийского моря. И купцы наши опять-таки говорили, что торговый путь в Среднюю Азию, очевидно, логичен. По Волге, Астрахань, Красные воды, Бухара. Быстрее чем караванами через пески и степи Казахстана. И пески, не сыр дари. Но экспедиция 1859 года не удалась. Ничего не получилось. Ситуация была для русских разведок неудачной. И все затихло до 1867 года. Пока вопрос, вот после этих успехов против Бухары, не был поставлен вновь. Туркмены по-прежнему хотели, чтобы русские здесь появились. У Хива продолжала давить. Это и привело к тому, что в 1969 году отряд кораблей, были не столько военные, сколько зафрахтованные транспортные корабли из Баку, привез сюда десантный отряд. Он высадился на берегу Красных Вод и был заложен город Красноводск, ставший оплотом русских в юго-восточной части Каспийского побережья. Прошел всего лишь год, и в этом городке уже проживало 2500 человек. В основном это были туркмены и персы, но это было постоянное население. Вот с этого началась колонизация. Красноводского побережья. Прошло еще два года, и опираясь на Мангышлакские укрепления и Красный Водск, был создан Мангышлакский военный отдел, или Красноводский последствий военный отдел, Кавказской армии. То есть перешли уже вплотную к колонизации восточного берега Каспия. Это означало, что следующий шаг будет направлен против Хивы. Теперь она оказывалась в изоляции. Но движение в сторону Хивы сразу же вызвало недовольство в Лондоне. Я хочу сообщить нашим уважаемым слушателям, что Сегодня было последнее заседание в стенах книг и кофе, которые оказались ну, не столь гостеприимны, как на это рассчитывалось, когда сюда мы переносили место наших встреч. Нас пригласил Дом офицеров. Императорское собрание, армии, флота. Это великолепное здание на углу Литейного и Кирочной, построено Павловичем фон Гогеном в конце 90-х годов 19 века. Здание, которое ухитрилось, несмотря на все политические пертурбации, в течение 100, почти 20 лет, постоянно выполнять одну и ту же функцию, ради которой его и создавали. Вот. У нас там имеется очень сочувствующий нам человек, который нас, собственно говоря, и пригласил. И условия аренды оказались более благоприятны, что тоже играет не последнюю, как вы понимаете, роль в нашей деятельности. Тем более у нас организационно-финансовые проблемы, но мы сегодня о них пока не будем говорить. Посмотрим, как будут дальше развиваться события. Поэтому в следующий понедельник мы уже встретимся там. На втором этаже, в читальном зале библиотеки дома офицеров нашего военного округа, вход с Кирочной улицы. И в следующий понедельник, как всегда, Светлана будет на боевом посту ждать входящих и показывать, куда идти. Будем надеяться, что там нам повезет несколько больше. Что касается этого места, может быть, через три месяца мы здесь снова окажемся, но уже с другим проектом. Следовательно, анонс на следующую лекцию – это уже... Внешняя политика в Европе. Немножко будет еще рассказано о дальнейших событиях в Средней Азии в 70-е годы, а потом мы перенесемся на европейский внешнеполитический уже театр и рассмотрим ситуацию 70-х годов от окончания Франко-Прусской войны до возникновения Балканского кризиса который приведет к войне за освобождение Болгарии. То есть снова международная тематика. Революционеры пока что играют в лапту и готовятся к народной воле. Вот. Правда, я не смотрел в объектив, но я смотрел в народ. Я думаю, это тоже было неплохо.